Мне когда грустно, я могу вот прийти, сесть сюда на камушек и просто смотреть на воду, успокаиваться. Вот я садора выхожу, у меня обалденная панорама. Даже когда устаю вечером, вот там пошел курей покормил еще. Просто вышел так, на забор уперся, вот смотрю вот на ту вот, всю красоту. И я отдыхаю. У человека всегда есть мечта, к ней надо стремиться. Вот меня потянуло на стройки. Дом тоже своими руками, тут вот мы сыном своими руками, он у меня столер. Отдыхающим мы не рассчитывали на посторонних людей, просто для внуков хотел сделать по беседочке там. Их было еще три 4 а потом уже они, я уже начал не успевать. Их сейчас уже 15 с беседками, я не успеваю за ними. У нас самая любимая идет беседка, вот там вот сверху, круглая. И каждый раз, вот где-то с подросткового возраста я уже начинала приводить сюда компании своих друзей. Они все в восторге, и мы всегда все мои дни рождения праздновали именно в той беседке, потому что с нее открываются виды как раз на всю площадку. И они тоже каждый раз восхищались, и в этот момент такая гордость идет за дедулю, что вот он сам с бабушкой все это сделал. Конечно, как бы мы помогали, но поскольку-поскольку, естественно, и как бы в этом плане вот та беседка – это самое любимое местечко, наверное, из всей этой базы. Главное, чтобы не случилось авария. Запрыгнул? Нормально? Главное – не улететь. Я это, конечно, сто лет не делала. Мы ее пытались максимально разогнать. Кто-то, конечно, сидел внутри. Правда, они еще больше жаловались обычно. И мы так цепляемся. Девушка каждый раз, когда видел, очень сильно ругался. Но мы, естественно, как бы продолжали. Многие приезжают, потому что как бы вот воздух, даже немножко климат здесь теплее и воздух намного чище. И природы, люди приезжают, отдыхают, получают это удовольствие. Проводился ком-арт, собирались э, э, скульпторы, художники, вот речки по камню. Это вот были Украина, Польша, Беларусь, Молдова, Среднестровье. Э, ребята приезжали и вот как бы отдыхали, вот как бы оставить память о том, что они вот здесь были, э, как бы свои визитные карточки. Вот они делали скульптуры, работы. любили забираться на горы. там Пять минут и мы на горе уже с сестрой были. Туда панорама очень обалденная. Вот видно каменку, Жабский монастырь, Катишворы, вот. вот У нас три церкви видно. Вот. вот со двора три церкви я точно вижу. С детства это очень приятно вспомнить. У нас база называется Вадим Димыч. Я Дмитрий, как отец, сын старший. Тоже Дмитрий. И я написал на визитках «Удим Димычей». Все говорят «Удим Димыча». Мы готовим плов, готовим заму, готовим шурпу. Готовим на Малыгу трехслойную. Так сказать, что задуман для бизнеса нет. Люди спонтанно начали приходить. Была одна беседка, вторую я сделал потом. Отдел а такой, когда возьмешься, Хочется еще что-то лучше сделать. Я пытался это делать. Да. За вас! Будьте, за, это дорожные, давайте. Да. За, за мир, за друг. Не откуда они приехали, с Молдовы, с Кишинева, с Италии, с Украины, с России нет, нет разницы. Мы везде люди. Может, там где-то вверху что-то не, не, а не до понятия. А у нас, у людей всегда есть понимание.